В России появится искусственная канина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека. Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. В нашей лаборатории совместно с компанией Артмид проводится разработка по созданию, скажем так, искусственного мяса. Для этого у животных, не убивая животного, можно взять небольшой образец биоматериала. Ну, это вот как если бы мы пошли к врачу и взяли небольшую биопсию на гистологическое исследование. После чего из этого образца можно вырастить клетки животного в больших количествах. И уже с помощью этих клеток создать, ну, грубо говоря, мясо в пробирке. Таким образом можно создавать мясо, контролируя его экологичность и пищевые параметры. При создании искусственной еды будут использованы клетки животных, которые планируются выращивать в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий. Ожидается, что потребители не почувствуют особой разницы между культивируемым мясом и традиционной едой. Мы планируем не просто, например, выращивать клетки мяса, то есть вот мышечные клетки. Дело в том, что для того, чтобы воспроизвести структуру и вкус мяса, необходимы и другие клетки. Это и жировые клетки, и соединительные ткани клетки, то есть, вот, условно говоря, и там, прожилки, и хрящи. И наша задача именно разработать технологию как совмещая разные типы клеток, добиться максимального соответствия естественному варианту. В разных странах мира уже запущено около 30 проектов развития технологии производства культивируемого мяса без антибиотиков и вредных компонентов. А на выбор продукта биологами из Казани в некоторой мере повлияли традиции Республики Татарстан. Мы разрабатываем не только на самом деле конину, но и другие типы мяса, например, рыба. Почему канина? Потому что ну, во-первых, этот сегмент пока еще не занят на мировом рынке по разработке, скажем так, искусственного мяса. А во-вторых, халяльная продукция, канина, она несет определенную, скажем так, культурную ценность для нашего региона. И мы надеемся, что... Подобного рода продукция будет востребована не только в Татарстане и в России, но и в других частях света. Первую котлету стоит ждать уже через три года. А кусковое мясо, возможно, напечатают на биопринтере спустя пять лет. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.